Всех рада приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Сегодня 23 августа, вторник. Сегодня поговорим о проекте Кейджидау. Кто меня не знает, представлюсь. Меня зовут Айсулу. Я из города Бишкек. Я являюсь партнером сообщества Века с 2020 года. По профессии я экономист-финансист. В настоящее время нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком да, и параллельно развиваюсь в сообществе века. Сегодня будем разговаривать о проекте KGDAO. Так, Быстренько расскажу о маркетинге. Эмиссия токена голосования Кейджи Дао. Посредством этого токена также можно добывать криптовалюту KG Coin, то есть при стейкинге токена кейджидау можно получать криптовалюту Coin. перед Период эмиссии кейджидау один год, то есть меньше одного года уже осталось. Проект кейджидау стартовал 5 июля 2022 года. До 5 июля 2023 года будет выходить на рынок. Каким способом выходит на рынок? Значит, способы эмиссии – это партнерские вознаграждения путем паркинга и путем кэшбэка. Когда мы покупаем лицензию, мы получаем кэшбэк от лицензии в виде KGDAO. Алгоритм изменения цены KGDAO сейчас происходит в зависимости от эмиссии. То есть это один из видов изменения цены. Далее будет переключаться на другие алгоритмы. Например, алгоритм изменения цены в зависимости от продаж. То есть чем больше будем продавать этот токен, тем больше будет цена его расти. А на данный момент получается цена KGDAO растет на 0, на 1,618 тысячных каждый раз, когда на рынке появляется 3,14 KGDAO. То есть каждый раз, когда он растет на число пи, то есть на 3 14. Сотых, то есть сумма его растет на вот такое вот число Fibonacci. Очень интересный алгоритм. Далее. Как можно приобрести токен KGDAO? Можно зарегистрироваться на сайте KGDAO, пополнить баланс с KGコинами, приобрести одну из четырех лицензий, и выставить ордер на покупку кейджи DAO. А также можно сразу же непосредственно купить на бирже CoinGalaxy токен кейджи за пару USD, либо же за USDT. Есть четыре вида лицензии. У каждой лицензии есть лимиты на покупку, лимиты на продажу, лимиты на вывод. Также ежедневные лимиты на продажу есть, уровни и размеры партнерского вознаграждения. И получается кэшбэк мы получаем 5% от стоимости собственной лицензии. Давайте рассмотрим да, в качестве примера 500 лицензии. Значит, купив лицензию на 500 долларов, мы можем пользоваться ею 120 дней. Лимит, то есть купить мы можем KedgeDAO на сумму 5000 долларов, Uh, продать мы можем на 5, 2500 долларов, uh, если захотим вывести на биржу и сразу же весь лимит использовать, то тоже на 2500 можем использовать, и uh, если uh, захотим на площадке KHDO продавать ежедневно, используя лимиты uh, каждодневные, то uh, не более чем на 40 долларов мы можем uh, продавать uh, ежедневно, uh, Открывается два уровня партнерского вознаграждения. Первый уровень мы получаем 5% от лицензии первой линии и второй уровень 10% от лицензии второй линии получаем. Далее на, также у каждой лицензии, да, как я уже сказала, есть свои лимиты, есть уровни вознаграждения, а также получаем кэшбэк. При покупке. Так, Лена, далее. Важный момент. Партнерские вознаграждения, они начисляются от стоимости действующей лицензии. Если, допустим, ваш партнер приобретает лицензию выше, чем у вас, то вы партнерские вознаграждения все равно получаете как от своей лицензии. Например, у вас лицензия, действующая лицензия на 50 долларов, ваш партнер первой линии покупает лицензию на 500 долларов, в этом случае вам начисляется пять процентов не от 500, не от его лицензии, а от 50 долларов, то есть от стоимости вашей лицензии в токенах KGDAO. Паркинг. Для участия в паркинге можно выставить ордер на покупку KGDAO и выбрать срок заморозки средств. Далее ежедневно начисляется KGDAO до момента срабатывания ордера, но не дольше выбранного срока. Есть четыре срока заморозки паркинга. И в зависимости от этого срока начисляются соответствующие проценты годовых, проценты годовых. Например, если мы выберем 30 дней заморозки, то будем получать 50% годовых по паркингу. Если мы выбираем 90 дней, то получаем процентов годовых. Если мы свои коины замораживаем на 180 дней, то uh, получаем ежедневно uh, 150% годовых кейч uh, да? И, uh, соответственно, на 270 дней, если замораживаем, то получаем uh, самый высокий процент, это 200% годовых. Так, и стейкинг кейч uh, дао uh, Мы можем... Uh, получившие, да, вот, которые по паркингу получаем, от, от кэшбэка получаем, либо э, на бирже да, купили кейдж мы можем эти кейдж положить в стейкинг и э, ежедневно получать распыление э, в, в криптовалюте кейджи-коин. Ежедневно тысячу кейдж-коинов э, выделяется от компании и 250 кейджи коинов распределяется между теми партнерами, у кого за 50 долларов лицензии да, в соответствии от их вклада да, в общий пул. Также 250 кейджи коинов распределяется между теми партнерами, у кого за 500 долларов лицензии. 250 распределяется между пятитысячными лицензиями и, соответственно, 250 кейдж коинов ежедневно распыляется между теми партнерами, у кого лицензии за 25 тысяч долларов, естественно, за, то есть, в соответствии их долей в этом, в общем, пуле. Вот, далее. И необходимый минимальный а, баланс должен составлять а, 5 долларов KG DAO. От 5 долларов и выше мы можем уже стейкать. А, стейкинг по окончании миссии кейджи DAO а, означает, что через, а, спустя то есть 365 дней со старта направления кейджи а, мы можем также продолжать получать а, распыление в kg коинах до исчерпания общего фонда, да, так скажем, пула. То есть те средства, которые мы покупаем, те средства, поступившие за покупку лицензии, они как бы собираются в общий пул, в общий фонд, и из этого фонда будут распределяться до исчерпания этого фонда. Далее. Как мы можем получить KGDAO? Как, как уже выше сказано, мы можем получить через партнерские вознаграждения в зависимости от лицензии. Мы можем разместить ордер на покупку KGDAO на внутренней площадке торгов. Это называется как паркинг. Да? Мы можем получить кэшбэк. Когда покупаем лицензию, нам возвращается кэшбэк в размере пяти процентов. И также можем уже купить CADDAO на бирже CoinGalaxy. И есть несколько источников дохода для всех участников направления CADDAO. Первое ⁇ это мы можем зарабатывать на разнице курса. То есть купил дешевле, продал дороже, да? получая CADDAO посредством партнерского вознаграждения мы можем продать токен на внутренней или на внешней бирже. То есть когда мы, партнер, когда мы приглашаем партнеров, мы получаем в зависимости от нашей лицензии, да, мы получаем партнерские вознаграждения именно в этом токене KGDAO. Третий источник это паркинг, то есть когда мы размещаем свои KG коины на покупку, Uh, таким образом, они становятся в паркинг, то есть в очередь, и, от, и по паркингу нам начисляется ежедневно кейджи в зависимости от срока заморозки. Uh, также у нас будет uh, возможность использовать эти токены как uh, средство платежа в других направлениях, это вот в перспективе. Да? Uh, также мы можем зарабатывать кейджи-коины путем участия в стейкинге кейджи и можем участвовать в промоакциях от компании, которые дают возможность также получать другие цифровые активы компании. Это вот коротко о проекте KGDAO. Сейчас переходим в блок вопрос-ответы. Если у кого есть вопросы, вы можете нажать на кнопку реакции, поднять руку.